привет сегодня 30 августа нахожусь я на больничном озере это короче в районе чокрушева в районе асфальтного завода там страусов разводят вот, поймал такую черогайку. Вот на блесенку приехал тупо половить ротанов ну и что попадется Карандаши так карандаши Ну пока ротаны он там на удочку у меня не клюют Приехал на велике блядь. Купил себе велик блядь. Чтоб пешком не ходить Вчера ездили на Уй Я там видео снимал Ну снимал тупо когда еще лодку я накачивал Потом у меня настроения не было Снимать дальше видосы Памяти мало было Короче я вчера поймал там щучку примерно На килограмм где-то Сплавились километра на три вниз от моста Крапивского. И нихуя больше не поймали. Мужики там Сомска были, короче, на двух моторах гоняли. Тоже поймали щук, но они там килограмма по два. Ну, штук семь, может, поймали щук таких. Здоровеньких. Ладно, всем пока. Ну вот, ребята. Поймал вторую. Примерно пятисотницу. Вот на вот эту хуйню, на покер промазывала раз 6 в итоге наскочила ротанов не поймал это вторая щука ну вот ребятки третью поймал вообще и грибу он как оторвал видите вот ну, первая у меня побольше была третья Забагрился четвертый карандаш. Короче, конкретно попалась. Видите как? И в глаз, и в жабру, блядь. Это еще меньше, короче. Но отпускать смысла не вижу. Она вон покоцанная. И.. Мной проколото, заебись. Пойдет сметанку жарится. Вот, ребята, закат. Щучка два раза еще промазала. Вот пятую поймал. Но это схватиться успела, заебись. Зацепилась. Так. Пауза. Вот, ребятки, поймал шестую щучку. Пока с братом по телефону разговаривал не, не, не смог заснять на спиннинге Солнце уже село Плескуется со всех сторон Щуки, блять Вон волны идут Там волны идут Ладненько, пробую еще ловить Еще минут 20-30, порыбачу и съебаюсь. Только, ребята, отошел с одного места Поймал вот такую семисотницу Закат а вот он, я собственный посоный. А вот она щука седьмая. Попалась нормально. Вот здесь поймал. Ха -ха. Ладно, кидаю еще. Сделал, ребята, еще три заброса. Поймал восьмую черогайку. Вот она. Красивая. Красавица. Давай, ложись, какие. Восьмая. Вот еще оттуда он. А это тут поймал бы. Пауза. Вот они все мои, мои восемь щук. Ха -ха. Такие вот они. По сравнению с кипариком. Вот. Все. Собираюсь на этом дрондулете ехать. Луна. Речка шумит. Поле скошенное. Вон это. Фух. Речушечка. Все. Поехал до дома. Что, ребята, сегодня 31 августа 2017 -го года. Ох ты, блядь. Сплавляемся от нефтебазы. Под мост, короче. Поймал вот эту сучку. Вот она. Кило семьсот где-то, да? Не, Пашка, ты так не делай. Да, ты на, вот на пару будет а? где-то кило девятьсот. Не, кило семьсот будет. Не больше. Вот такие дела. Нажми там на паузу и сфоткай меня. Так, ребята, поймал вторую щучку. Короче, метров 200, наверно сплавились. Короче, он вон, сеть нашли. В ней был налимчик небольшой такой, грамм 50. И вот эту щучку взял. Ну, это до килограмма, наверно щучка. Это у меня уже вторая сеть. А, давай еще фотку Нажми, Так, ребята, вот поймал третью. но это уже где-нибудь кило 500, кило 700. Третья щучка. Вот этого чебачка поймал. Тащилась красиво, метров 20 я за собой тащил. Давай фотку. Кого нахуй, блядь? Возьмется. Пачка только что свою первую щуку сегодня проебал. После того, как я вот эту четвертую поймал. И у меня за место вот этой четвертой еще одна взялась. Насколько примерно было? Ну примерно, взгляд твой. На 5 килограмм, да, где-то было. И во всем виноват вот этого человек, который неоперативно сработал с очком надо было блять свой спиннинг бросить который тащил и работать с очком но он этого не сделал ребятки понимаете вот вот такие дела вот такая вот четвертая щучка вот они мои крокодилы лежат без тебя сняли отчет ну что, ребятки павел евгеньевич тут зацепился я скорее начал думаю сейчас это подматываю фрикцион свой ну Катушку мотаю, мотаю. И перед самой лодкой за метр примерно выскочила щука. Я думал, она промазала. А она взялась, короче. Ну такая же стандартная, полтора килограмма где-то. Это у меня уже пятая. У Пашки тоже вот... У меня вперед сорвалась было а семисотница. Ху -ху. А? Хапуа! Хапуа! У Пашки семисотница, короче, сорвалась, которая у меня вперед сорвалась. После той, которая на 5 килограмм была... Да. Ну нет, ну в том же месте. Та же самая. Ладно, всем пока. Вон, там четыре. И это пятое. Ну что, ребята, вот и Пашкина щука первая. Ну-ка, ваши впечатления. Пиздец. -то. А, борода нахуй, не пиздец. Слушай, ты охуел. Щуку из подноса выловил. Ёбану, я сука. Ну, хорошая щучка. Ебать, то Л ⁇ за подводной лодки! Я, короче, вытаскивать не буду. Я сейчас буду кидать рыба. Вот эта пашка второй. Ну покажи вот килограммовая. Че, небольшенькая? Нормальная щука. Ебать, мать, мать. А у меня опять так и есть. Вот Пашка поймал третью щуку. О! А вот у меня 5. Я сейчас оторвал короче, свой снай. Ребятки, в общем-то, подплыли вот к вот этой речушке. У меня, короче, сейчас щука килограмма на 3 сошла. Пашка вот поймал окуня. Сразу же. Второго покажи еще. Двух штук окуней он поймал. У него уже три щуки, короче. У меня пять щук в садке, и вот шестую я поймал. На, Пашка, сними. Руки сразу оттери только. Вот такие вот дела, ребятки. Солнце вон садится как. Сейчас я вам покажу эту щучину. Главное, чтобы она у меня не ушла. Чтобы она не ушла. Стоять, сука. Щука, блядь, ебаная. Ты башкой своей в руку бьешь. Дожди, Стоять. Как тебя взять-то аккуратненько. Стоять, щучка. Взял вот. взял сачка, короче Достаю Ну вот такая, вот она Ну, короче, до килограмма Может чуть больше, может кило 200 Ага, ну, Вот Пашка поймал, короче Щука, она Вот такого, пол, ну это 500 пол, пол, Полкилограммового да. Четвертая, да, у тебя щука? Да Ну и вот мои 6 штук У меня уже килограмм 8, наверное, есть когда да, да. вот пашка поймал треху у походу ну-ка подними-ка покажи покажи я целиком ну, повер... не поверни бочком не так в две руки возьми ты Вот она чё ну трешка может два с половиной блять а у меня сегодня такая же ушла еще больше было пятерка вот <свист> а? <свист> бы как тут ежемесят. Такая Пап... вот щука. Пашка поймал. Крокодил. Килограмма 2,5. Может 3. Ну, почти 3. Думаю, не 3 Выпрыгнул на берег, заснял. <свист> Нихуя ты не заснял. Давай как фотку. оно красно было. Давай фотку. ба наоборот, я это не заснял. Шесть щук, короче. Ну ч ⁇ ребятки? Вот они мои шесть щучек. По сравнению с пачкой майский чай. Майский чай вообще. По сравнению. Не майский чай. всего 500-800 щука каждая такие дела даже есть побольше короче 9400 6 штук вес общий удачно сегодня порыбалил Пашка тоже нехило порыбачил. Увидите там вонные. Щучки. Ладненько. Пока. Буду чистить. И солить. Вот они мои. Щуганы. Далее какие крокодилы, блядь. Фишер Манхунтер представляет охоту на рыбалку. <laughs> на щуку, бля. Итак, сегодня снимаем взвешивание пойманной рыбы. Ой, блин, крючочек. Короче, первая щучка пошла. Видно же? Mm -mm. Нет. убери вспышки. Видно? Да. Кило 345. Так, оп. Не пишет? Пишет. Вторая щука. Кило двести. Охуеть. Маленькие какие-то. Кило двести девяносто она показала. Так, третья щука. Кило восемьсот. Два. Так, сейчас, ребятки, четвертую взвесим. Извиняюсь, то что это... Память кончилась была. Кило пятьсот пятьдесят. Пятое. Кило пятьсот сорок. Ой, ой-ой-ой. Памяти не хватает. Ой. Стоп-стоп-стоп, подожди. Я не сбросил бы. Кило шестьсот десять Так паузу нажми, там такая двоеточие Бежит. Валера, ты как туда забрался? <свистит> <свистит> <свистит> дурачок, блядь <свистит> Валериан Скажите что-нибудь Залез в рыболовный садок Ой, распиздя, любитель рыбы Ой, дурачок, блядь а это колбаску кушать, я колбаску принес. Извини, что, блядь, в 12 ночи. Валерка, давай, давай, давай. Молодец, вылез. Валерка, обосрался, блядь. Ой, бедный.